нам разрешает конституция нам разрешает конституция российской федерации вы хотите отменить конституцию 24 пункт 29 пункт так прошу прошу сказать вот ему скажите Мы Мы что лицо, прямо или косвенно заинтересованное, не хочет, чтобы они были замешаны в следствии, мнение в заявление полагая, необходимо в соответствии со статьей 16, и пока РФ не может осмотреть дело, то даже если она лично прямо или поздно выходит в исходе дела и проймиться иные ответы, выживающиеся на нему любого имущества Согласно пункту 23, мы 1 делаем об основном законодательной системе Ростовской области, мая 2007 года, номер 654G, создание должности мировой службы и судебных участков в Ростовской области на основании 2014 закона от 17 декабря 1998 года, номер 188 ПЖ, по мировых служ酵х, в Российской Федерации. статьи 1 Федерального закона 218 студии, airline, kapea, в общем числе мировых судей судебных участков в Российской Федерации. 4 областного закона облачка 31 мировых судей Создан и судебные участки в и территориальных в судебных районов, в том числе и судебных районов, границах и Курисовского района, предоставок мировой судьи 30-й разручат. Постановление договора собрания собрании Роспоршивости номер 1949 19 апреля 2012 года Документы в выбор мировой в районе Роспоршивости на 30-й полномочий. В соответствии с областным догоном Роспоршивости 14-го ноября 2012 года номер 15-го и в совместении в неравном о создании кузовцев мировой судьи судебных участков в Роспоршивости Судебный участок район, на Кубричного района с у Российской Федерации не имеется территории, и основана на неверном толковании закона, вследствие чего этот не влияет на способность мировых сил объективно рассматриваться будет по Публичного Кримерного общества. Национальный Американк Трасс, Чижитолу, Григорьевича Миничу, область станет по кредитному договору. На основании 224-225 ГПК РФ мировой судья определил. Отказы о предвторении для ответчика МЧС Радов Владимировича, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, Прошу присаживаться. Продолжайте свидетельное заседание. Суд разъясняет лицам участвующим в деле и пространные права рассмотрим. Доказательств давать объяснение в судоустной письменной форме, переводить свои доводы по своим возникающим по судебскому голосом, возражать относительно операции в других участках в деле, обжаловать удельное постановление использовать капитан и грамматель стандартного практически другие профессиональные права. Лица участвующих в деле должны добраться на пользователь нарушениями профессиональными правами. И спец в, в, в правил изменить основания для пример иска, увеличить или уменьшить отборство, а дальше отписка, отвечить правильных. Лист, увеличение Да, конечно. Разрешите, я добавлю. Расшите, я добавлю ваше. Я добавлю. То есть то, что он хочет выразить. Он хочет выразить, что было, то есть, как вами сказано, ну, не принято вот это заявление. То есть там было сказано, что по каким-то непонятным обстоятельствам, А, то есть то, что. Российской Федерации нету территории и так далее. То есть вы назвали это недоказанным фактом. Хотя это... На неверном толковании закона. Так, вы блуждаете зрителей, слушателей в заблуждение. Потому что даже Федеральная Дума постановлением от 1996 года, 15 марта, номер, сейчас я вам не назову, но вот сейчас посмотрю, то назову, признала, что СССР юридически существует. Что, существу, что образование АСНГ, оно незаконно, и отсюда следует, что даже Российская Федерация вне закона. Это признала ваша Государственная Дума. Нет, не все. То есть, а вы говори, вы доказываете, что его э, и мои, ну, которые я прочитал, Довод. ходатайство не по существу. То есть чем вы это подтверждаете, что а, не по я существу? Судом Там вы не привели, то есть какие факты именно. Суд на, на основании чего посчитала? На основании, собственного убеждения. А убеждение чем ваше подкреплено? Послушайте, я в по линии, с вами не собираюсь вступать. Вы представитель ходатайство имеющиеся? Вот смотрите, я читал, я читал, я опирался на какие-то законы, на какие-то нормативные акты. А вы на что опираетесь? Ходатыства имеются сейчас? ходатайства. представитель, тяжело душа. Так, ответчик считает, что то есть суд не смог э, убедительно доказать свои то есть свое вот это вот отвод свой, то есть не смог обосновать. Потому что СССР существует, он никуда юридически не распадался. Это, признало, ну, то есть, э, это признала Российская Федерация, Государственная Дума 15 марта, номер закона, Надеюсь, здесь Государственная Дума будет? Прям Государственная Дума. А, вот она, вот она. Вот постановление Государственной Думы 15 марта 1996 -го года, номер 157, 2 ГД. Сказано о юридической силе для Российской Федерации России результатов референдума СССР 17 марта 1991 -го года по вопросу о сохранении Союза СССР. Все, не буду читать. Подтвердить для Российской Федерации России юридическую силу Результатов референдума СССР по вопросу о сохранении Союза СССР, состоявшегося на территории РСФСР 17 марта 1991 года. Отметят, что должностные лица РСФСР, подготовившие, подписавшие, рафицирующие решение о прекращении существования Союза СССР, грубо нарушили волеизъявления народов России о сохранении Союза СССР. Потому что референдум имеет наивысшую юридическую силу, и отменить его не может ни Конституция, ни Указ президента, ни... Верховный совет, не дума законодательная, отменить его не в состоянии. И вы как э, так называемый судья, это прекрасно знаете, у вас есть высшее юридическое образование. Это может не знать человеку, у которого нет высшего юридического образования. То есть отменить вот это вот соглашение СНГ не имеет никаких э, полномочий. Это просто телевизор внушил людям. Что СССР якобы распался, но никуда не распался. Он есть. Юридически он есть. Есть уже временно исполняющие обязанности президента СССР. Есть уже глава Ростовской области СССР. Далее, «Причите, Далее. «Причите, вы, вы, вы, вы, вы заявляете, что... Не кричите в процессе. У меня такая привычка, у меня голос командирский. Я был на должностях вооруженных силах. И Советского Союза, и Российской Федерации. По существу, что о том, что вот это СНГ, подписание СНГ, оно не имеет незаконной силы. Все это все настоящего дела является взыскание по с все, это, все, это это того, все это ведет к тому, что вы не судья. Вы, во-первых, не показали ни одного удостоверения. Ни, а нет, прочитайте это, вы знаете, прочитать это... Вы покажите постановление с печатью и подписью. Вы покажите удостоверение судей с печатью президента. И с подписью президента синего цвета. Покажите удостоверение и остальные документы, которые я перечитал. А почему вы? Вы игнорируете статью Конституции 24. А вас, вас это обязывает Конституция показывать. В вот 24 статью выполните Конституции. Выполните Конституцию. Товарищ так называемый судья, выполните Конституцию 24 пункт. Предъявите документы свои. Вы обязаны предъявить свои документы. чем заключается? Так, вы, вы еще, от этого я прочитаю, но вы еще то ходатайство еще не смогли его... Увы, так, заявление. Ува уважаемый так называемый суд, считаю необходимым уведомить вас, как должностное лицо, принадлежащее юрисдикции РФ Российской Федерации, о моей неподсудности, это имеется в виду вот его, неподсудности, вашей коммерческой организации, первая цифра ОГРН, вот выписка вашей организации. Так. Это вытащит этот суд. Этот Ростовской области. Это ваша организация, юридическое лицо Ростовской области. У тебя, наверное. Ростовской области. Нету? В чем заключается Так, то есть там получается юридическое лицо. Глава областного суда Ростовской области, она может действовать как юридическое лицо без доверенности. У вас доверенности нету, Но, по крайней мере, мы ее не видели. Вам ее нужно... Пиз... Письменно там указано про доверенность. Вам дали уже. Вам дали уже. Вот. То есть, <связанные> есть да. предыдущее вы ходатайство да, ничего да. не выполнили. Вы его, вы его отвергли, но никак не доказав свою правоту. Нет, нет, нет. Как это вы не доказали? Еще ходатайство имеется, кроме того... Еще что -то? имеется. Вот, ну, вот, вот оно. Так, вот, я читаю. Так, гражданство приобретено... Так, э, ОГРН. Я являюсь гражданином, но ну, это он, и я тоже, ну... Гражданином данного государства СССР. Гражданство приобретено мной по рождению, гражданство не лишался. от гражд... Так, не лишался. От гражданства СССР и не отказывался. Никогда не принимал гражданство РФ. Подтверждение фз 62 ФЗ номер 182 РФ, согласно которому наличие паспорта РФ выданного до 2002 года, не является подтверждением гражданства РФ. А граждане, в дальнейшем приобретшие по 62 ФЗ, 182 ФЗ гражданства РФ, не, не являются гражданами РФ. Ремарка, закон 1948 1, от 28.11.91, не является основанием для приобретения гражданства, так как создан. До дня создания самой РФ и этот закон, вообще РСФСР, он не является федеральным, как того требует Конституция, подписан неуполномоченным лицом, лицом Б.Н. Ельциным, который не был никогда президентом. Так написан закон РФ, поскольку он основан на фактических обстоятельствах, а именно РФ является юридическим лицом в юрисдикции другого государства СССР и не имеет статуса государства, не имеет законно установленными международными договорами территории. Ограниченные законно согласованными границами, надлежащими субъектом международного права является СССР. Границы которые утверждены признанными итогами Второй мировой войны, то есть подписанным Ельциным, о, подписанным, извиняюсь, Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем в 1945 году 8-11 февраля на Крымской конференции, то есть подписанный там документ называется о после После военного ну, Мирового ну, О заключении ну, там, Границы СССР после 1945 года После войны И там утверждены границы СССР У РФ нет никакого документа И СССР не передавал РФ никаких вот полномочий Поэтому полагаю, уважаемый суд Что это неспоримый факт который Кровью настоящих русских И советских солдат Вы не правомочны оспаривать Наш, Ваша компетенция ничтожна для переоценки итогов Великой Войны Отечественной. В средствах массовой информации, захваченных учредительной коммерческой организацией РФ, это не государство, это коммерческая организация, ежедневно производятся мантры о распаде Советского Союза, что типа «СССР распался». Уважаемый председательствующий мировой, ну, мировой судья, имея такую почетную должность, вы явно имеете юридическое образование и должны руководствоваться юридическими фактами. А они таковы. Итоги Великой Отечественной войны, итоги всесоюзного референдума 1991 года о сохранении СССР в обновленном виде имеют высшую юридическую силу. Не, не существует правового субъекта, имеющего их право отменить. Тем более три алкаша, которые Ельцин, Кравчук и Шушкевич, которые якобы отменили соглашение... Ну, о референдуме, да, да, итоги референдума, постановление об итогах референдума, принятое 21 марта 1991 года, они как бы отменили, но на самом деле это было не так, это была ложь, это было преступление, и они все являются изменниками Родины, которых, кто еще живой, судить надо. А кто, ну не буду говорить, отменить либо постановить под сомнение СССР, признанный и существующий субъект международного права, со всеми вытекающими последствиями. Конституция РФ не имеет никакой юридической силы по следующим основаниям. На момент референдума по Конституции голосовался проект. Вот показываю. 12 декабря были выборы по проекту, по проекту Конституции. Далее. А не окончательный вариант ее. После голосования по проекту в течение трех месяцев вносятся поправки, изменения и дополнения, которые производят граждане. То есть, ну, такую статью поменять, такую и так далее. И по, по, через три месяца уже вносится окончательное голосование уже по самой Конституции. Кто мне назовет дату, когда было голосование по Конституции? Ее не было. То, то есть ее не было, голосования по Конституции не было, и она не принята. И она не принята. Да, да, Конституция Российской Сарабе. Федерации, вы на основании чего действуете, она не принята. Так, я документы показываю. Я вам показываю легитимные То, да, документы. СССР. СССР. Так, я вам показываю указ Б. Ельцина, без отчества, Б. Ельцина. Без росписи, без росписи и без печати. Указ президента Российской Федерации о проведении э, голосования по проекту Конституции. 12 декабря провести всенародное голосование по проекту Конституции. И так далее. По существу, что мы голосовали по проекту Конституции. Да не подождите, как? Так вот, вот этот, вот этот, так, вот этот документ действует. Сейчас рассматривается исковое заявление о взыскании задолженности по кредитному договору. Так, подождите, вы... Банка, как раз, в генеральной лицензии даже нет разрешения на то, чтобы кредитовать население. У них нет такого разрешения. Вот есть лицензия на Вот лицензия. Так, меня перебили. Лицензия. Так, меня перебили, не до высказал. Вы не выполняете статью 120? Пожалуйста, Статью 120 вы не хотите выполнять? И в чем она заключается, вы, кстати, по сравнению, с российской федерации. Так, так, продолжаю. Конституция не принята. То есть у меня есть доказательства. Сколько проголосовало процентов, я про это не буду. По существу. По существу. Люди голосовали с паспортами СССР, то есть граждане СССР голосовали за проект, проект подчеркиваю, Конституции. Другого государства. Это равносильно, что граждане Америки голосовали бы по проекту Конституции США. Ой, Америки по проекту Конституции Китая голосовали. Или там Израиля, Франции. И так далее. То есть это... Так, все это дальше. Так, и дальше постановление Госдумы, вот про нее говорится, что Госдума подтвердила итоги референдума и признала, что Российская Федерация вообще не существует в природе, потому что СССР никуда не распался и соглашение о образовании СНГ оно ничтожно, вот прямо сказано. Документ ничтожный. Отметим Ну, я читал, я не буду повторять на видеозаписи, что оно ничтожно. И вот об этом читается, который по сей действительно... Найдите первоисточники, постановления ГДРФ 15.03, и другие, 157.2. Там было два постановления. Беловежские деятели неправомочны к изменению распада СССР. Ну, это Ельцин, Кравчук и Шушкевич. Их действия юридически ничтожны. Я завтра соберу собрание в село растут и создам документ о развале Соединенных Штатов Америки. Вы тоже примете его к исполнению? По существу, по существу. Я посуществую это все. Делу, а не... Так смотрите, если нету Конституции РФ, то нету суда РФ. Вы понимаете, по это по существу или нет? Не нету Нету РФ, государства, нету Конституции, не Конституции РФ, конечно. нету и суда, который но вы представляете. Простите, простите, вы еще не доказали, раз. что вы судья. Да я вам не должен это доказывать. доказывать. Статья 24. Вы нарушаете его права, которые ему даны по 24-й статье. Вы нарушаете его права. А там написано, написано 120 статье, что вы не неукоснительно не должны соблюдать Конституцию. А вы нарушаете. Как это субъективно? Я заявлял, что на суде должен быть не ксерокопия договора, а оригинал. Оригинал есть? не поступили. Нет, не может его поступить. Генеральная лицензия. Нет. Вот генеральная лицензия, которая Причь. не дает банку осуществлять. Это... О чем у вас? Вы сейчас пояснение даете или когда-то? Заявление? Да, да. О чем о заявление? О том, что банк даже не мог выдать мне этот кредит. А, а что, взял? Что? что вы взяли? Что вы просто ресурс? Отмените это все, что ее проходит. В настоящее время какие-либо описанные Так, так я. Нет, я еще не закончил. Банк, ну, мы определитесь позиции представитель своего странных банк. Это предоставим слово для того, для пояснений своих свои доводы, как там, о непризнании своих требований. Это уже следующая часть судебного процесса. Представитель. Да, о чем ходатайство? Так, оканчивается тем. При рассмотрении данного заявления. Требую вынести письменное определение, мотивируя решение нормами права. Требую выдать надлежащую заверенную копию определения штампом организации, подписью лиц на руки человеку СССР после его изготовления и оглашения. В случае изготовления определенного определения по данному заявлению не входит в текущую встречу. Прошу направить надлежащую заверенную копию определения на домашний адрес человека почтовым отправлением. Так прав... так данного заявления, так прин... нет, здесь не только этого дела, здесь касается того, что РФ это не государство, вот именно определение. В чем Давайте стой, пожалуйста. Вот она, Это передать? У вас есть экземпляр? То есть там заявление ходатайства в том, что Российская Федерация это не государство, суд, это. Российская Федерация не имеет никакой суды, да? Да. Деятельность суда на территории Российской Федерации является неправомерно. Потому что суд ССР, он никуда еще пока. Де юри он существует. Де-факто, пока не его нету. там оно пересекается с предыдущим. То есть вы, во-первых... Во-первых, мы судью не видим здесь в зале. Вы не, пока не представились как судья. Кроме мантии мы ничего не видим. Я могу такую же мантию надеть. То есть ни удостоверения, ни диплома образования, ни юридического стажа пока не было представлено. Вы обязаны представить человеку, которого, которого затрагиваются права. Согласно Конституции 24, Пункта 2. Я сейчас зачитаю. Органы государственной власти и органы местного соправления, их должностные лица, вы должностное лицо государственной власти, то есть судебной власти, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающие его права и свободы. Вас, Ваши права и свободы затрагивают документы вот этого, так называемого судьбы, судьи? Затрагивают? Да. Вот, он просит предъявление документов, затрагивающего права. Вы отказываете? Мне это дело, да, или что? Ну, вообще, вы пока Но еще вы не подтвердили, что вы даже судья в являетесь в РФ. РФ. Вам адвашал, там все По вам а это не документ? Документ, когда вы покажете удостоверение с подписью президента, там, например, В.В. Путина, если будет написано В. Путина. Вы поддержите указанное а не я правильно вас Да, он, он утверждает, что по статье 54 Конституции СССР, я сейчас оглашу ее, гражданам СССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту, иначе как на основании судебного решения. Так, я прошу прощения, внесено протокол, что он гражданин СССР? Это должно быть внесено. Он это заявлял. Так, и гражданин ССР может судить только суд СССР. У вас на это нет полномочий, нет никакого договора между Российской и вашей Федерацией и СССР, нет соглашения консулов.